بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تآخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات «О, Аллах! Не дай мне в этот месяц совершить ошибки. Сохрани от погрешности и оплошности. И не, не подвергай, подвергай в, этот в этот месяц несчастьям и проблемам во имя Твоего, Твоего величия. О, о, дающий величие, о, о, величие предавшимся Тебе раба. во имя Аллаха, милостивого и Иногда человек оступается, и его вера ослабевает, и благочистие исчезает. Грехи человека — это и есть та слабость, из-за которой он спотекается. И пусть же он просит Бога не привлекать его за эту слабость к ответственности. Гнев Божий — результат наших грехов, а наводнение, землетрясения и стихияния, ветствия все это Последствия греха. Иногда люди просто не осознают, что вина является причиной большинства этих событий. Того, кто не молится в начале времени, наступления молитвы и продолжает заниматься своими мирскими делами, Такого человека намаз возненавидит и говорит «Да погубит тебя Бог, потому что ты потерял меня». Когда мусульманин молится в начале времени наступление молитвы, намаз, молится за него и говорит «Пусть Бог хранит тебя, потому что ты хранил меня». и жизнь становиться легкой. Если же человек с Богом, то никто не сможет строить против него заговор, потому что с ним сам Бог.